Всем привет, с вами я Настя, сегодня мы проведем МП на Мазингерпе в четвертом сервере. Итак, мы пишем в МСГ, сейчас пройдет МП, Догони администратора при 100 тысяч рублей. Ваша задача догнать меня и передать мне 1 рубль. Итак, поехали. Первая подсказка, я нахожусь недалеко от Анашана. Итак, мы просто текаем с городу. Мы просто едем, куда глядят глаза. Опа, Чирик. Кто-то, кто-то сейчас проехал. Э, давайте скажем то, что у нас... Ямаха, э, мы на мотоцикле. Мы на мотоцикле. Ой, кто мы? Я одна. Ладно, будем мы. Меня догнали, меня очень быстро догнали, смотрите. Ну нечестно так. Смотрите, меня догоняет пацан. А, господи, он почти оторвался от меня, короче. Текаем, текаем с города. а просто тупо еду, куда глядят глаза, и он сейчас нас догонит. А я не хочу, чтобы он нас догонял. Я не, не хочу. Можно не надо? Я увинтила от него, короче. <звук> капец. Это капец, ребята. Смотрите, просто сейчас... Ой, господи, фух, он меня не догнал. Похоже, кто-то едет там на встречку, нам. И сейчас нам будет жопа, потому что нас догоняют. Мы едем, все, нам жопа, нам жопа, потому что мы свалились. Нас догоняют. О, май, ад я просто супер водитель, понимаете? О, господи, куда-то я приехала. И, короче, он за нами там едет. Надо быстро разгоняться. Потому что он сейчас нас догонит. Ему это будет очень легко сделать. блин Блэйн, текаем с городу. Ух, Йошкин кот. Ух, Йошкин Кот. Что я творю? А, так, мы текаем с города. Мы очень быстро едем со всей скорости. И походу ходу все оторвался и все у нас больше никто не догонит. Так, давайте напишем. Направляюсь к Кремлю. Вот так вот. Направляюсь к Кремлю, потому что направление на Кремль идет. Итак, куда же мы приедем? Мне кажется, мы приедем на Кремль. Удивительно, да? Так. Мы просто едем, я сейчас посмотрю, кто нас догонит, приз у нас 100 тысяч, вот, и просто рандомному чуваку, который нас догонит, мы дадим 100 тысяч, вот, то есть, все регистрируйтесь на четвертом сервере, и вводите мой ник при регистрации, и вам капнет за это денежка. Также я часто провожу такие МПшки, как догони администратора, и по просьбе еще администраторов я провожу другие МП. Которые по типу колодигла, мясо и так далее. За это игроки любят наш сервер. Также, если вы, например, захотели какую-то мп вы просто пишете в репорт. Давайте проведем МП, я буду спонсором. И все, вы спонсируете МП, и вот она ваша мпшка долгожданная будет. Так, мы куда-то приехали, давайте мы свернем сейчас вот сюда. То есть уже не на Кремль. Так... Поэтому регистрируйтесь на этот сервер, если ты еще не, регистри... не зарегистрирован. Такс, мы едем. Мы едем по какому-то лесу. А, Такс. Такс. Мы скоро сломаемся, поэтому нам нужен подкреп. И мне кажется, то, что мы заблудились, потому что я не знаю это место. Я не знаю, где я вообще сейчас нахожусь. Поэтому давайте... Мы... О, господи, что я творю? Мы сейчас на карте посмотрим это место. И уже будет понятно. Я заблудилась что то немножко. И мы находимся вот тут. Вот. Понятно, понятно. Нам нужно как-то выехать из этого города и поехать куда-нибудь другое место. Давайте мы просто сейчас вот так вот по дорожке выедем. И поедем вот так вот, прямо. Итак, э, я еду около леса. Вот так вот напишем. Потому что здесь рядом лес. Вот видите, вот это вот деревья, это лес. О, лесы. <laughs> лес, так сказать. Так. Ну, вот видите, поле. Так. Я, я на мосту. А на мосту каком уже думайте сами. И мы едем очень быстро, очень быстро. Мы сейчас приедем в Кремль. И нас там найдут. Ой, NoFuel. Это очень круто. Меня сейчас таксист догонит. все меня, походу, такси догнал. Все, Владислав Алешин. Алешкин. Так, победил. У нас есть победитель. Владислав. А Луосхакин. Так, я надеюсь, я правильно написала фамилию. У нас есть победитель. А так, спей. 32, 100 тысяч. Много-много людей приехало сюда уже. Поздравляю. Таксист просто езивина. И так пишем. Приз был передан. Всем приятной игры. Итак, на этом было все. Вот такое видео у нас получилось. Если вам понравился данный видеоролик, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. А с вами была я, Настя. Всем удачи, всем пока!